Оп, 120. Прямо вверх, прям вот гангаж вверх, прям вот так. и гей вот я вижу, как зашкаливает в ориометр, вообще ушел куда-то. И так даже не очень верится. Слушай, я даже снимать сегодня не собирался, думал, ну какой-нибудь полетик получится такой унылый. А тут такая... Так, готов? Я вот. туда. Все. Вот, запускаюсь от винта. <звук> Готов? Готов. Ага. Шерлова тн такой картикуляж писта Ну что ж, друзья Сбылась моя мечта <с> Я катаю, катаю своего инструктора Вайдаса, Который учил меня летать на ультралайте Приветствую всех глубоко уважаемых Любителей планерного спорта <с> Да Мы только что взлетели ты сказал, что это было просто. Что ты скажешь по поводу взлета? Ты знаешь, я кайфую. Да? Сейчас То есть полный кайфуют. На самолете было бы сложнее сегодня? Гораздо легкого. сложнее. Там пришлось бы работать. Я смотрел, как работает ручка. Угу. Но это все-таки корабль. Это огромный ты видел, корабль. Ты видел, какой, какой я ленивый пилот, да? Как я лениво взлетал. А ветер у нас, друзья, был 90 градусов. Я думаю, видео со взлета у нас осталось. Я надеюсь. Так, мне не нравится на этом склоне. Я понимаю, что я здесь ничего не набираю. И я планирую попробовать перелететь в следующую зону, где на гору сан где я планирую набрать высоту. Да, приходим очень низко. Это мне не нравится совсем. Есть энергия. Выбираю двигатель. Полностью. Все, у нас чистая конфигурация. Я пробую набрать. Смотрится это не очень. Я тебя понимаю, что яйца. Моей кабины это смотрится очень. Слушай, ну во-первых, я еще далеко летаю. Я пока близко еще не подлетал. Вот сейчас подлечу близко. Смотри, вот работать ой, нужно вот ой. так. Ой-ой-ой Что? Ой. Да это я далеко еще. Вот, раз. Зато энергия. Смотри, раз. И мы уже над склоном. И теперь помнишь, как ты меня ругал, когда я с креном 30 градусов разворачивался. Если ты тут энергично не развернешься. Вылетишь из зоны динамика, поэтому приходится вот так волохать я этот ругал, планер. Просто. А? Ну, я не шучу, не шучу. Ты говорил, как? Чего ж ты так смело сразу и 45, я потому что это нормально. Ну, вот смотри, мы уже вот выше склона. Это жесть. Это жесть. Чего? Почему жесть? Ну, в смысле того, что это что-то. Ну да. What's bad? В нашей долине все вырубило, ну слишком ветер боковой вдоль склона. А этот склон прекрасно под ветер ориентирован. Ну, видишь, за пару проходов уже. Ну, единственное, о чем сейчас я бы думал, то вот это дождь этот, когда она. А он тянет. не дойдет до нас. Не дойдет? Да. Здесь фокус в том, что это, ну, будут такие очаги, но можно в динамиках отсиживаться, то есть ничего страшного не будет. Okay. Но вот эта вот штука, она прольется именно там. И часто вот эта линия, в которую ты сейчас видишь осадков, она является. То есть дальше осадки не идут. Потому что. Это уже надо знать, да. да, это именно специфика определенная нашей местности. Потому что там находится огромный перевал. О! Смотри, сколько народу там крутится. Пошли полетаем вместе с кусовкой. Давай мы как, пока здесь все-таки останемся. Я там вот вчера еще гулял. Вот в этой, в этой чашке? Ну, вот там вот справа mm -hmm. И в эту чашку спустился, вышел, по парень Да, это... Но знаешь, что меня удивляет? Мне пульс вообще не поднялся совсем. А должен был подняться? Ну, знаешь, новое все, там, взлет, боковой ветер. Ну, чуть. Ну, ты же со мной. Ну, это да. да. Это, это я уже тебе дов... Я же тебя доверял, когда мы с тобой вместе летали. Вот и Нет, это не за доверия. Просто... Чистая радость и никакого такого, что вот ну что-то такое, что мне не нравится. Mm -hmm. То есть яхта тебе нравится, да? Да, этот корабль мне. Ну, меня... mm, смотри, как хорошо у нас поднимает. Сейчас до облака доберемся. Mm, красота. Я бы в облако вошел, но нельзя. Мы же видео снимаем, высококультурное. А то и и. Это время я чем-то поснимаю, пока ты рулишь. А я сейчас. Подожди, нужны будут твои глаза сейчас. Нужно посмотреть на народ, который был под облаком, понять, что у них на глассах написано, или нужно переход пострелить. Прям по курсу. Вижу. Что на хвосте написано? А, не разглядел, до столько не тянет. Сейчас на хвост сядем. Куда интересно. Видно, что на хвосте? Так, так, так, мимо танго. Дюлит один. Видишь, зона осадков стабильно висит на месте, не невзирая на достаточно сильный ветер, то есть ты понимаешь, ну, что, да? что дует, будь здоров. Ну, мне надоело на этом склоне, мне скучно, поэтому ты готов взять управление? Ну, давай, только мне направление скажи куда Смотри, идти. с левой стороны, на вот сейчас я возьму курс, видишь, У -у -у. горка пересекает наш курс, осыпь такая здоровая. Да, вижу. Вот, на левый край особи тебя нужно будет держать. Курс. Окей, а с какой скорость? 140, 150, вот, 140. вот я тебе отдал ручку, закрылок Окей. я тебе переставил на 3, все. Лети и делись впечатлениями, как оно? Ну, пока совсем не понимаю тангажа, только по что по скорости. Так ты, Потому на... что там впереди ничего нету. Да, понятно. Ну, как-то нету. Там все есть, есть горизонт. В восходящих потоках принято чуть скорость уменьшать, в нисходящих чуть увеличивать. То есть вот на, на таком пик-пик-пик mm. можно на 120 идти. Ты сейчас его прошел, опускай нос вниз, разгоняйся до 150. О, хорошо. Ну и летим на шабр. Завести бы. А? Ну, не было опережения, так не расстреляешь. Ну, я понимаю, да. Ну, это мы гоняемся за него. Дух песни какой-то, видимо. Дельта Майк. Дельта Новэмбер. Угу. Вольф Ну, у меня тоже глаза, видишь? E -G -G -G -G скажи что-нибудь по поводу как тебе набирать ой-ой как набирать набирать надо учиться во-первых надо знать что вот здесь будет и наберется во-вторых летать на минимальных скоростях и не бояться дергать ручкой. это да вот, выводы. вот выводы ну что бери ручку погнали Беру. Погнали прямо по курсу висит в конце Давай этой гордого склона нашего попробуем туда дотянуться скорость сделать 150 что мы сейчас в минусах, чем быстрее мы их проскочим, тем лучше что не уверен, что мы через вершину пройдем на это облако? а мы как раз в районе вершины его возьмем поток так что вперед, естественно разгоняйся до 180 наверное быстренько туда прыг с ним и попробуем там может быть что закрутить посмотрим и если не зацепимся, будем возвращаться на наш шабр, он будет работать, мы там просто в динамике назад по склончику пройдемся и выберемся. Понятно? Ой, как бы понятно, сейчас на 180 я так... Ну, еще есть куда уходить еще через эту гору? Ну, давай я тут попилотирую, чтобы тебе пострашнее было. Ну а что? если показывать возможности а у нас есть работать. запас э, скорости, мы это перескочим конечно, на скорость конечно, да? мы все что захотим тут перескочим, вопрос что тут может быть потока не быть на который я рассчитывал, поэтому я иду вдоль склона вот сейчас, смотри, я сбрасываю скорость до 150 мы собственно выше склона оказываемся, но так как нет потока нам в ту сторону и лезть особо не хочется оп, покачивает, я хочу по склону пройти до его начало и потом посмотреть если будет поток вот прямо по купку под облаком что-нибудь сделаем если нет ничего делать не будем представляю закрылась на три скорости больше у нас огромной не будет и возвращаться будем по вот этому низенькому склону справа ну видишь вот что-то есть вот закрутить этот поток реально или нет Тышка он, конечно, узенький. Пойду, попробую еще посколоть чуть-чуть, пройду. пройду. Конечно, трясет. Совершенно, неприятнейшим образом. Оп! Ну. Сможем этот путь закрутить. скорость конечно избыточна лучше бы на 120 крутить но и земля в общем то недалеко сейчас можно чуть подвиснуть, попробовать еще раз ну. Оп. ну такие слезы я бы так сказал ну что вернемся попробуем горками так веселее будет итак друзья мы в небе и мы соуди ха, ха вот он в чехольчике. Я специально его не монтировал, потому что, видите, у меня кронштейн. Ну, кронштейн я смонтировал. У меня зеркальце вот здесь для того, чтобы убирать двигатель. Я, то есть, в это зеркальце должен, конечно, не свою морду видеть, а двигатель, который расположен... Ну, собственно, он уже убран давно. Вот. Кронштейн я, вроде как, удачно закрепил. Вот. Ручки проверил, что ручки сброса в ариме фонаря ему не мешают. Присоска, конечно... Реально крутая. То есть, смотрите. Держится хорошо. Я поднимусь, как-нибудь слетаю в волну. Кнопку power нажимаем. И прибор включаем. Начинает загружаться. Вот прибор загружается. Вы, загружается, вы видите в реальном времени, как это происходит. апдейт Ну да, мы взлетали. Он... он начал пищать у меня в кармане. Я его поэтому выключил. Ну, смотрите. Как все прекрасно. И он пищит прекрасно, что вот набираем а сверху несколько планиров. Мы летим вверх, давай закручивай право, поехали! Друзья, это первый писк этого ауди. Огонь. Так. Я его сейчас закреплю. Давай, крути, крути направо, крути. Я, правда, сейчас буду с ума сходить от того, что столько у меня приборов. Оп. Ну, вообще. А, -а, -а, -а Огонь. Огонь. Смотрите, как он у меня прижился. Оп. Прекрасно совершенно в перёздышке своем. Оказался. А единственное, друзья, что, скорее всего, на шоуде будет реагировать на... Йо! Справа, планер тоже. Он кстати... будет реагировать на высоту барометрическую, потому что он не подключен к компьютеру планера. И поэтому он будет реагировать на... Так, интересно, потише, погромче. О. Вот это, кстати, интуитивно. Видите, друзья, я не думаю, хватит. И ткнул кнопку, правильно уменьшил звук. Вот мне больше всего нравится, когда что-то делают люди интуи... для того, чтобы отработало интуитивно. В прошлый раз, в моей прошлой жизни, в одноместной планерной, я все, все время летал в Audi на планере LS8. И мне все нравилось, и вот интуитивность была на высоте. Ну и сейчас, вот видите, прям первым делом звук можно поменять, это удобно. Можно было это как-то запрятать куда-нибудь. Например, кстати, чтобы здесь поменять звук, я могу его поменять только на переднем сиденье, там мастер-прибор стоит. Так, ну что? Между тем мы набрали кучу высоты, что теперь с ней делать? <свист> а -а -а -а. Что будем делать? Расскажи, Капайлот. <свист> а может летать, а? <свист> Слушай, да у меня прибор новый, я от него тащусь. Планер под нами пройдется, давай посмотрим, кто это. Красная Лима какой-то. Лима, в конце Лима, в конце Лима. Значит, Лима нам не подходит. Давай за Лиму погоняемся. Погнали за Лимой. Разгоняйся. Мое? Да, твоя ручка и прямо на хвост Лиме. Так будет веселее. Там их двое. Ну, значит, двое. А ты чем мы как как дураки летаем? Итак, друзья, я тебе опять с вами, я опять. Могу ухвастаться новым прибором. Так, смотри, ситуация. Да. Дай-ка ручку. Да, тут похвастаешься. Списываемся. Закрылок. Четыре. Друзья, мы тут заняты. Йиху! Но звук на приборе достаточно приятный по писку, скажу не раздражающий чуть-чуть, я, конечно, к другому привык такой более тонкий, что ли я, конечно, какой-нибудь из звуков отключу, друзья на будущее ну и, собственно, говоря говорю, что Audi я брал все-таки не больше как не планерный прибор, а больше как парапланерный а на параплане вот эта вот энергетика, когда ты э, ну вот я сейчас вам поясню, что значит компенсированный прибор, некомпенсированный что-то я потерял, ребят они ушли туда на солнце. Дальше? Вон. Один вижу, второй не вижу. Хорошо. Вот смотрите, друзья, сейчас вариометр вроде как плюс показывает. Оп! Ну пусть еще показывает. А вы видели, что Audi, например, не показывала плюс. О, два планера. Вот откуда-то возвращается. Тут несутся быстро, да? Что на хвостах написано? Да. И, и, и так не развежет сюда. Хорошо. И вот смотрите, сейчас я опускаю, слева, опускаю нос, оуди будет показывать э, минус. А теперь поднимаю нос, подъема нету. Но слышите? Audi показывает плюс. Вот это называется некомпенсированный вариометр, mm -hmm. который реагирует на то, что наш планер за счет сброса скорости набирает высоту и наоборот. А в цифрах это как выглядит? Вот смотрите. Например. Я сейчас разгоняюсь Вот скорость растет Вот скорость 200 Высота 2200 Ну нет, 2200, 2150 А теперь смотрите, раз И вариометр на да, планили Не показывает набор Но высота растет, вы видите, прекрасно, да? Соответственно, Оуди В этот момент показывает подъем Это нормально Вариометр около метра показывает Оуди тоже потихивает весело То есть сейчас, если скорость не гуляет то прибор работает более чем корректно. Я думаю, что его возможно к планеру подключить, может быть, каким-то образом по блютузу, системе датчиков и так далее, то есть это, может быть, можно сделать, но это совершенно не нужно, потому что задача этого прибора не вариометр, в а, не планер, а качественная навигация. Из навигации он будет справляться как минимум хорошо. И вот, обратите, загорелось. РА, у нас воздушное пространство впереди. И он предупреждает, что туда нам лезть категорически нельзя. Ах ты лапочка моя. Через 1,3 километра она начнется. Салон. Э -э Сюда Ромью 71А. Ну что, делать будем по его разворот. Нам туда нельзя дальше. Ну, точнее, mm -hmm. можно, если мы транспондер включим, но мы этого не можем сделать сейчас. Поэтому делаем вот так. Смотрите, друзья, как я люблю делать. Я сейчас покажу моему. Эть. Другу. Опа! Ну как? Класс. Огонь? Да, это огонь. Очень точно показывает воздушное пространство, но все тут прошито. Ну прям красота. Но ну, у меня тоже прошито и здесь, вот на этом приборе оно у меня есть. Забирай ручку по прямой лети. Забрал? Но мы говорим о том, что заменяет ли Овде стоимостью, там я не знаю сколько, тысячу евро, наверное, стоит. Вот этот прибор, который стоит 3,5. Вот эта вот балалайка стоит половиной тысячи. Ну, вот как-то вот... Я вам скажу честно, что если бы я на данный момент выбирал конфигурацию этого планера, то не факт, чтобы я заказал вот этот комплект приборов, который у меня сейчас стоит. Потому что я потратил на это кучу денег. Ну, знаете, как вот новую вещь покупаешь, машину покупаешь, тебе кажется, что вот без этого машина вообще не поедет. Без вот этих там финтифлюшечек, без вот этой магнитолочки и еще чего-то. Так же и с планером, ну, это, действительно, оборудование на него ставится один раз, вроде как теоретически, на всю жизнь. Вот этот комплект, который я покупал, я осознанно его ставил, на тот момент Butterfly развивался очень сильно. Поставил, но в итоге остался недоволен, недоволен тем, что компания просто стала на месте. То есть она, вот, как в 2014 году, вот я эти приборы поставил, ничего практически не поменялось, в лучшую сторону хотя обещали. И... Прибор один у меня передний сдох, экран на нем сдох, я его сдал в ремонт. Он пролежал в этом ремонте с сентября месяца, мне до сих пор его не вернули, но я даже могу показать. Вон, видите, в передней кабине дыра от этого прибора, вот там должен стоять вот такой же дисплей, как здесь, но он не стоит. Видите, солнце светит на мои ноги, вот прекрасно видно, читаются оба дисплея, посмотрите, но очень хорошо все. То есть, ну может быть, знаете как? Хотя под углом, может вот этот кран чуть бликует меньше, капельку буквально. Но не, не существенно, то есть почти разницы нет никакой. Я ничего не настраивал, вот как оно включилось. Скорость относительно земли 136. Но похоже на правду. 150. Так, смотри, сейчас нужно будет разогнаться энергично, чтобы перепрыгнуть ротор. Разгоняйся до 200 км в час, чуть левее на 10 градусов, левее на 10 градусов. Будем перепрыгивать эту гору. Да, друзья, смотрите, достаточно ответственный момент. Я тебя страхую, у меня рука около ручки, не переживай. И вот так 200, спарим. Ты понимаешь, да, какой, какая турбулентность за этой горой? С учетом что ветер 40 километров в час. Но должны пробиться. Если нет, идем направо. Там, где понижение идет. Вот, вот что, что такое ротор. Ой, блядь. Да, вот. Так, давай я ручку возьму. Ну как? У меня на бристеле крылья отлетели тут. Да? Да не, на эта штука надежная. Друзья, кронштейн нашего навитера выдержал. Все хорошо. скорость 150 относительно земли 180 относительно воздуха мы прошли хребет я беру ручку на себя запел прибор сохранились наши старые треки я смотрю экраном можно пользоваться удобно так а работает ли зум Оп, работает. Слушайте, офигенно. Ну вот я могу сказать, что здесь у меня зум. Зум не работает. Чтобы сделать зум, мне надо сделать вот так нажать. и Вот так покрутить. Но сам экран работает вроде когда. А здесь, смотрите, можно и так, и вот так, как на телефоне. Огонь! Ой! Я доволен пока. Я как есть говорю, я с таким летал. И я вижу прогресс э, реально у прибора, на, который я не держал в руках, получается, с 15 -го года. Это, получается, 7 лет. На... Потому что я ну, поставил в, в планер вот эти вот навигацию Butterfly. И мне нужен был второй прибор. И вот я сейчас взял в руки впервые через 7 лет и посмотрел, какой прогресс. Ну, класс. Ребята из Nevitera, спасибо. Огонь. Будем продолжать, я доволен, мне нравится. Но главное, что как-то с этой штукой на пропаде будет прикольно летать. Дороги все отмечены, кстати, это удобно. Видите, здесь у меня дорог. Оп! Дорог нету. То есть здесь карта, на самом деле, видите, с автомобильными дорогами. И это классно по той простой причине, что часто автомобильная дорога является прекрасным ориентиром э -э визуальным. И, например, можно там приземлиться или еще что-нибудь был незабываемый случай я вам честно скажу веселая история однажды я с моим другом полетел к моторхорну была совершенно потрясающая погода и ну мы как собирались на моторхор но собирались просто далеко в сторону Монблана и мне казалось что я полностью все карты подготовил а здесь на вот этом приборе чтобы я понимали нужно подключать страны разные ну, в данном случае надо было подключить Швейцарию и Италию Потому что так эта информация, она внутри есть, но она типа не активирована. И каково было мое удивление, когда мы подлетаем, уже пересекаем швейцарскую границу, оказываемся в Швейцарии, я хочу найти, где же там этот Матерхворн, а мне карта показывает вообще полную ерунду, ну, минимум какой-то. Я э, Не показывает аэродромов, на которые можно приземляться. В общем, минимальная информация. И я лезу обновлять ее, что-то там путаюсь. Тут При этом в полете это делать крайне неправильно, потому что надо же еще и пилотировать. В общем, я мыкаюсь, тыкаюсь, шмыкаюсь, понимаешь, что нет. Если я продолжу в том же стиле, буду пытаться разобраться с картой, то я, наверное, просто приземлюсь где-нибудь. Я плюнул, сконцентрировался на полете и говорю моему другу. копаю его, говорю, слушай, если ты на матрофор хочешь, ищи его. И он по телефону сотовому присосался к интернету, благо какая-то была. И по автомобильному навигатору включил, куда вот, как, как до, до, до вершины мастер добраться. Вот, видите, друзья, здесь дороги отсутствуют, а здесь дороги есть. И вот они, эти дороги внизу, вот под нами, посмотрите. Вот каждая тропиночка, вот на Витеру за это большой респект и уважуха. Так продолжим разговор. И э, я... Ничу, он показывает мне где-то вот там, а я на Патерхорне уже был один раз, с Клаусом, помню, там такое озеро должно быть, еще что-то, еще что-то, вроде как какие-то пытаюсь найти э признаки, карту бумажную мы не взяли, у меня же крутой, хотя положено, нужно брать карту бумажную, у меня же крутой прибор, все дела, бумажной карты можно было бы, наверное, но ну, тоже надо было бы ее. Вот сейчас в полете. Я растила эту бумажную карту, в нее смотрю. Э, все это мешает. Э, понятно, что так раньше летали. Но каждая такой, такая вещь, она мешает э, сконцентрироваться на том, что ты в незнакомой местности, у тебя, э, черти какая погода, черти какие-то там потоки, э, ты немножечко возбужден. Э, идеально, когда вот. Приборы способны снять свету, нагрузку. А нас окружают, друзья, були. Так, я буду протягивать против ветра. Видите. В расчете на то, что против ветра сейчас будет чуть-чуть лучше. В сторону дома у нас там просто какой-то штриндец начался. Надеюсь, что он до нас все-таки до шабры не дотянется. Нам такой не надо, да, Капайлот? вот. А? Или ты хочешь хлебнуть лихо? Нет, лихо я уже хлебаю очень приятно. Так. Комбинация моя приборов. У меня стоит, потерпляя, вот этот прибор. В свое время он мне очень нравился, потому что он очень точно относительно планера считать ветер. Здесь я потерпляю, могу сказать, только респект уважуха. Вот за это я его и полюбил, и купил. Но вот этот вот девайс стоит полторы тысячи евро сам блок. Плюс к нему стоит полторы тысячи евро блок дать сенсоров. И потом, допустим, 3,5 стоит такой дисплей, и в передней кабине все то же самое. Поэтому оснащение современного планера, конечно, приличные деньги. А теперь э, берем ситуацию, что я купил планер за 2,5 тысячи евро по цене проплата. Старинный, 62-го года. И, естественно, я буду летать вот с этим прибором. В этом планере просто закреплю его на кронштейн, на фонаре, И будет у меня прекрасная качественная навигация. Да, скорость, конечно, цена на дрова.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 Буковки читаются, друзья, на приборе Экран очень высокого разрешения Мне, кстати, кажется, что экран вот этого прибора имеет более высокое разрешение, чем экран этого прибора Возможно, надо посмотреть, даже будет характеристики Мы можем, видите, вернуться в место, где набирали на... Сохраняется наша... вся информация это довольно удобно, это причем можно отключать я на вот этом вот приборе отключал, потому что иногда ты летаешь у тебя избыток вот этой вот траекторной информации поэтому можно включать, можно выключать я думаю, в настройках я еще положу я специально, друзья, взял прибор абсолютно а, кстати, вот солнце вышло, посмотрим еще раз в лучах солнце у нас если разница у нас в восприятии картинки вот одна картинка вот вторая картинка, ну, прекрасно, что в носу. Дельта Но Индия. аэродром дождем накрыл все-таки, угу. сколько я понимаю. Ну что ж, друзья, вечер перестает быть томным. Наш аэродром таки накрыло дождиком. Да, и вопрос, придет ли этот дождь сюда, хочется верить, что нет, будем стараться держать максимальный запас высоты, знаешь, куда попробуем, попробуем против ветра пройти, видишь, у тебя гора с антеннами, левее осадков, попробуем прорезаться между осадками вперед, с okay, грида, да? да, вот таким курсом, да, окей. Okay. Как ты себя чувствуешь и как вообще настроение? Я давно себя так хорошо не чувствовал. Да, то есть ты тачишься. Это вот в жизни что-то новое все-таки случается. И вот это то, что абсолютно новое. Полные гигей. Без керосина. Ты меня на этот наркотик сейчас подсадил, ты сейчас ты будешь виноватым. Да, я, я это потрачу хорошо. все деньги на какие-то планера, там, курсы, еще Это полезная штука. Как это? А -а -а -а -а. Приходите к там. Мы вас совратим. Научим плохому. Хе -хе. Да. Ну, между тем, сейчас давай-ка 180 уже, наверное. Я закрыл на единичку, переставил, будем продеваться вперед. Да. Радуга. Радуга. Ну, радуга, радуга, и мы туда в рот летим, наверное. Да все хорошо. Мы оттуда с уровня вершины, если что.. У нас сейчас зона отстоя, это всегда шабр. То есть мы там всегда можем отвисеться, сидеться. Понимаешь, так что можно не бояться. аэродром чистый? Да, аэродром чистый. Мы на шабр можем всегда по ветру сместиться. Я думаю, сейчас на этой горке все-таки что-то возьмем. Очень мне нравится, как отрисовывают, друзья, картинки на, на Витере. видите, все, ну, здесь тоже можно линию настроить более тонкую, но вот прям четкая такая красивая картиночка, не знаю, вот экран явно хорошего, явного разрешения, потому что вот циферка 36 ветра сейчас, вот эти вот изобары, вот эти все, Ой, изобары, как это называется линии склона? Изогипсы, ну, но... изогипсы, да? Да. О, тут ты еще и разбираешься в картографии? Я, я 10 лет учил географию в университете. 10 лет? Да. Ну, тебя, ты географ? Ну, метеоролог вообще-то. А, метеоролог? Mm -hmm. Ну, вообще. По образованию. Круто. Так, ну что, что у нас тут плохого? Вот метеорология, тебе сейчас ничего не скажу. Не спрашивают. Ну, мы сейчас в ротор заходим, вот у нас впереди гора. В роторе от нее сейчас, по идее, должен здесь быть поток. Я на него, собственно, и рассчитываю. В, в роторе задницу. поток? Да. Целенаправленно лезу в жопу. В задницу. Будем высококультурны. Минус 5, кстати, у нас, да. Ну и, наверное, да, будем сейчас из этой задницы выбираться как-нибудь. Да, неприятненько получилось. Так, а что делать? А назад нам уже не дотянуть? Да вот, назад вроде как и затянуть. Но хотелось бы чуть-чуть еще подумать. А ты сам понимаешь, думать иногда некогда. Да, я вижу. Вот. Надо что-то делать. Вообще-то мы достигаемости аэродрома, тут Но, ну, мы же ничем не, хотим, мы, не уже не хотим сразу на посадку, поэтому. Ага. Давай. Скал, а ты до посадку собрался? Нет, я думал, ну, там, дроза, там все, облако да прошло. Ладно. Я думал, ты уже аэродром отсек. Мы же планер, мы же... Вот, видишь, у пилота самолета сразу вот прошло прошел напряжение. Да? Что мы достигаем всего, но я вижу аэродром, а, я ну, вижу аэродром, понятие. я вижу полосу. Ну, ты... Хорошее ощущение, тут увидеть аэродром очень понравилось, конечно. Потому что мы, мы долетаем, мы, если что, мы там. Для меня нравится, что сейчас есть энергия, туча, видишь, отсосалась. Рассыпалось потихонечку. Мы до Шабра долетим, вот у нас 1800 метров, ну давай сиганем. Ты увидишь, как э, прекрасно планер дотягивает на малых высотах до шабры, и даже там что-то может. Шабра это тот, на который мы постоянно торчим, да. да? давай. Давай. Забирай ручку, опускай нос Делал. вниз, разгоняйся до 180. 180? Давай, погнали, эгегей. Не экономим. А мы не перелезем через тот? или перелезем? Как, конечно, перелезем. Никаких проблем. У тебя же штука безмоторная. Гегегегегей! Слева камера. Можешь что-нибудь сказать. Будет записывать. Не будет записывать. Будет. Откройте Я сейчас Ю. чувствую себя пилотом истребителя. Ю. 219 км в час скорость. Качество 25 у тебя сейчас. 25 Да, то, точка Тайков это где я включил э, прибор, это впереди гора Для нее получается 8-9 километров Прибор причем вот сам все сделал, я ничего не настраивал Я из коробки его достал, я только что э, подключился, э, зарегистрировался И мне уже, кстати, пришел привет от э, компании Сказали, о, все, видим, что прибор активирован, Егор Эгегей Ну вот я и летаю, эгегей а, Ну не я летаю Вальда воспитает, вот здесь как несется через вершины высокие, скалы глубокие. Небольшая турбулентность. При турбулентности просто старайся не делать резких движений ручкой. Mm -hmm. Ты понимаешь, да, что ты, ты можешь сам натворить дело ты будешь махать ручкой но ну, мне просто хочется скорость уменьшать чуть-чуть когда это уже сильно ну хочешь уменьшить, зеленый свет проводит. ну можешь до 150 уменьшить, уменьшить, уменьшить немножко причем видите воздушная скорость у нас сейчас э, 150 км в час относительно земли у нас скорость 197 км в час то есть у нас будет достаточно ощутимый ветер а ты уверен, а? что шаур а? будет работать, он вот на этой высоте конечно я тебя сейчас еще лучше сделаю. Я тебя сейчас высоту сброшу. Давайте-ка, чтобы доверие между нами возросло, друзья. Посмотрите, что какой гадость я сейчас сделаю. Он, конечно, когда меня учил, он был более корректен в действиях. Он не так не делал. Он очень хороший инструктор. На том, чтобы летали, не было воздушных тормозов. Но, ну, а тебе нравятся воздушные тормоза? Я еще не знаю. Я вижу их, но... Ну, видишь, мы потихонечку снижаемся Я хочу просыпаться до высоты, чтобы вы пришли ниже склона Чтобы все было пострашнее Хорошо. Вот, друзья, гора Опускаемся пониже Мы подходим к склону, и я попытаюсь выпарить ну, Ветер достаточный, дул По крайней мере, раньше Я хочу верить то, что мы сможем выбросить отсюда А пока мы не мордой в склон я думаю, что неприятное ощущение сейчас моего Копаева-то. Ну, ничего страшного, вот мы как красивенько вдоль склончика шпарим. А? Ну что? охуенный инструктор. Да? А как это? Зато ты понимаешь, что сейчас полетаешь чуть-чуть и потом поймешь, что вообще ничего не страшного в этой жизни нет. Согласен? Ну... Сейчас я еще в форточку высуну руку. Как это? А он в это время еще и снимает, да? Эй-не-не-не-не-ка-й! Блять! Олег-овеки! И мы на свободе высоты! Видишь, выше склона уже! Спокойно? И вот мы всю всю энергию съели, которую могли по низам. А теперь можно по верхам ее кушать. Видишь, мы прям за, за, заправились энергией. Но ну, курс очень хороший. Как для человека, ну, летающего первый раз, вот, набирающего энергию откуда-то, да, очень хороший курс. Да, сейчас уже... Ты теперь ничего не боишься уже? Нет, ну, я и так бояться-то зачем, но сейчас я более-менее понимаю, что можно делать, что нельзя, потому что, ну, на самолете же так не, не делал бы. Ну, вот время. это мне понравилось. Вдоль, вдоль стенки, вот то, что там можно вот так вот лететь и знать, что точно там что-то будет, потому что есть ветер, он никак не выключится. Это мне понравилось. Да. Да. А сейчас есть еще, еще и облака, а есть еще то, а есть еще все, Поэтому... Ну, это все надо читать, это все надо знать. Да, и да, просто... вот, вот это вот все, и в этом мы все да. и учимся. Вот, друзья, смотрите, вот сейчас сколько траекторий у нас и от предыдущих полетов, и от текущего угу. это, здесь височек, меньше височек, потому что височек, рожьи, режим крапочек и купочек смысл в том что рабочая высота отклона, на который мы можем еще выкарабкаться от нашего того 1100 метров у нас сейчас 1470 300 метров высоты у нас есть для того чтобы туда доползти а. Но ну, а ползти мы по вот этим склоном будем а на какой высоте ты будешь у склона? У тебя там показывает что-то или ты так, по опыту? По опыту, по ощущениям. Нет. Ну так, конечно, я не люблю сам летать. Могу тебе смело сказать. Сжимается капельку, да? Не, у меня вообще-то нет. Но планеристы малые высоты не любят, скажу тебе честно. Я знаю, что у нас и мотор то есть в да, случае. Нет, слушай, мотор сейчас запускать это последнее дело. Мы потеряем кучу времени на этой. Ага. И... То есть мотор. Не надо на мотор рассчитывать. То есть есть золотое правило, что когда ты летаешь на планере, ты на мотор рассчитываешь, что ты заходишь на посадочную площадку на какую-нибудь поляну. Угу. Грубо говоря, вот ты решил, что все, это сейчас приземляюсь я вот здесь. И вот если так из этого происходит, если ты так летаешь, то полет нормальный. Вот на таких высотах, если ты не знаешь, первый раз оказывается не стоит. Ну да. То есть нужно обязательно понимать, что ты делаешь. То есть я понимаю, что работает однозначно, будет работать шабр, я к нему вернусь. И я сбрасываю до той высоты, которая вот позволяет мне с неким запасом метров 200, там выкарбкаться. Угу. Собственно... Значит, красная лампочка у меня там мигали не зря. Не, ну не зря, Вы конечно, да, все правильно, мы идем. Посадочных площадок нет. Ну вот это внизу поляна, это для планера вообще нереальная не, не сколько. Ну, поэтому... ну вот я здесь сколько набрал? 100 метров я набрал, то есть мы были 1450, стали 1550. И сейчас мне. Зачем я здесь набрал? Ну, чтобы не обходить э, боргу, которая по центру а -а -а. долины торчит. За, не, за ней там опять же ротор какой-то. Ну, да, поэтому лучше здесь верхом пройти. Хотя мы могли бы пройти низом. Э, пришли бы низко по хребту и... Было бы не очень страшно, но... Чуть веселее, чем сейчас. Забирай ручку. Забираю. Вот таким курсом скорость 140. Сейчас посмотрим, пройдем мы вот здесь перевальчик этот или нет мне здесь самому непонятно пройдем или нет если склон будет работать пройдем если не будет не Но пройдем у нас скорость запас какой -то. ну да то есть я просто иду я знаю что я могу нарушить если что ну, вот видишь что он немножко работает поэтому низко никак не будет соответственно можно не париться. Ну, вот пока и по низа одного склона полетай как тебе ну так не, вообще-то класс. Но ну, это, конечно, параплан только со скоростью, 150. Ну да. Параплан со скоростью. А я, друзья, включил настройки прибора, то что мне стыдно. Я вам показываю, как он работает, а ничего не знаю еще. Поэтому сейчас немножечко Вайда поднимется повыше, я займусь игрушкой своей новой. Все. Эйц. Отлично Скорость 130 Сбрасывает До 120 сбрасывает скорость И все, дальше вдоль склонничков выпаривает под облака Погода все веселее и веселее Зона осадков Тут у нас формируется впереди очаг Справа у нас на аэродроме Подрассосалась Я нашел на самом деле прекраснейшую штуку Посмотрите У меня на Audi показывает зона осадков он сейчас связан с космосом, ну <смех> не с космосом, он связан, а с по сотовым данным, получает информацию, вот смотрите, вот где желтеньким, вот показано, где осадки идут, вот осадки, вот осадки, вот осадки. То есть, все это есть, по идее, конечно, все это может быть на таком приборе, но вот на этом конкретно такого быть не может, потому что, ну может уже его апдейтили как-то, что может быть... Какую-то антенку к нему нужно, модуль, куда вставить карточку. Но здесь уже все есть. Вот здесь вот снизу сим-карта. Мы сейчас на, в интернете. Вот сейчас хорошо видны вот эти все осадки. Видите, как красиво масштаб меняется. Вот прям до размера планеты. О, хе -хе -хе, красота. И видно, где дождь идет. Ой, ля-ля-ля. Я вообще забрался куда-то не сюда. Ну-ка, оп, вернись. Назад. Удобно, конечно. Очень все удобно. Нравится мне. Так. Так что еще хотел вам показать. Смотрите, какая классная, какую классную штуку нашел. Понятно, что я здесь забил сюда себя уже. А вот вот это вот мне очень нравится. Рядом посадки. Оп. И смотрите, какой список аэродромов ближайших. ну вот, например, наш аэродром. Я на него нажимаю, и он показывает, что для нашего аэродрома нам нужно повернуть на 126 градусов. А Расчетное качество должно быть 40, чтобы мы туда долетели. Ну вот, цель слаботимансилен. Это наш аэродром. Все. И я теперь знаю, что разворачиваюсь. А, ты хочешь по досадке зайти? Ну, зайди, зайди, да. Нет, я просто жду команду разворачиваться. Ну, мне. вот эти все окошки естественным образом настраиваются. Я еще просто это все не настраивал. Но в целом, конечно, прям огонь. Иконка дождик. Как настроил дождик, так и дождик пошел. Дождь пошел? Или это снег у нас? Чувствуешь? Да, сыпет, но не остается. наверное, снег. Это и крупа может быть. Может, поворачиваемся отсюда? А зачем? Мы же напланили. У нас это на моторе, на самолете. Отполируют? отполирует. А нам там пофигу. Напланили, друзья, любая вот это вот... Ну, смотри, на передней кромке прилипает... лед, прилипает на кромочку. Не лед, а вот это вот кака. Так что, конечно, сильно злобствовать не стоит. Давай так, чисто поржать, сходим, посмотрим, что дают под тем страшным облаком мы же можем мы же планер опускай нос бери ручку беру 180 км в час пройдемся по прямой печи наши осадки слишком слабые чтобы их показывала, а вот более глобальные показывает отличная функция мне эта функция очень нравится мне ее реально не хватало Поехали направо. На камере села батарейка, остался один процент, но я не могу показать, к сожалению. И я знаю, что здесь есть порт USB, и можно через USB зарядить камеру. Вот так сейчас буду заряжать, а то где батарейку камеры. Красота! Еще и Powerbank. Огонь! Держалка вот это меня вселяет все больше и больше радости. Прекрасно! Прекрасно телефон закрепился В таком варианте, конечно, на телефоне тоже видно все неплохо Но, не знаю, экранчик Audi По-моему, не то что не уступает, а превосходит экранчик iPhone э, с точки зрения, не знаю, читабельности Здесь на Audi ярче проработан рельеф То есть ты вот эти все горочки Прекрасно видишь и прекрасно понимаешь, где склон Такой крепкий, надежный офигенный кронштейн, просто обалденный ребята из Навитера, это вот кронштейн выше всяческих похвал это первый кронштейн за всю историю, который вот, реально он держится то есть, вот, смотрите, я сейчас буду его <мыл> реально крепкий я объясню почему, потому что когда на планере поднимаешься на высоту 5, 5 800 у нас разрешено то замерзает стекло и вот эта липучка держится обычно за какого счет какого-то количества воздуха. Ну и в общем все это замерзает, дубеет э и отваливается. То есть вот этой прижимной силы присоски не хватает. Здесь мне кажется и присоска сделана очень грамотно. Ну по крайней мере вот сейчас работает прекрасно. Посмотрим как будет дальше. Вайдес шикарно офигачит под грядой. У нас друзья, мы на шабре летались, решили куда-нибудь еще слетать. И летим сейчас в сторону аэродрома по центру нашей долины периодически приподнимает планер используйте на самолетах такую штуку используют те кто знают да. кто хоть общался с этими планеристами хоть чуть-чуть я -чуть, знают что такое небесная вот эта улица и экономят топливо да да и экономят топливо и лететь можно быстрее ну вот так да, кстати тут получается что ты на каких-то фиксированных оборотах двигателя можешь экономично с одной стороны летать или скорость увеличить а мы подлетели у нас впереди наш аэродром сейчас мы Делаем такие перелет к аэродрому нашему, чтобы, давайте, успокоиться, что мы до него всегда долетаем. А то он весь полет, ну, не нервничает, но... Я постоянно смотрел в ту сторону. Да, вот так. как как там аэродром. Ну, вот сейчас летаем, да. увидишь, как он. Я над ним издеваюсь, друзья. Я вижу искреннюю радость человека, который приехал тратить топливо на полет, а теперь не тратит. И балдеет. Балдеешь же? А один... ты в курсе, сколько мы летим вообще да? по времени? Какая разница? Ну, разницы никакой, но просто ощущение. Ощущение? Ну, мы летаем часа полтора-два да? Мы летели, уходили ниже облачности А сюда пришли, видите, уже на одном уровне к облакам у облаков Но это не только за счет того, что нас под грядой придерживала, А за счет того, что здесь кромка облаков ниже О, а может волна? Дай-ка ручку Сейчас, друзья, проведем один маленький следственный эксперимент. Клаус говорил, что глубоко теоретически может быть волна сегодня. А там, где глубоко теоретически, там и практически может быть. Ой, как красиво. Обожаю такие полетов вдоль чего-нибудь. Не, волны нет. Обманул я тебя. Обманул. Это с тебя обманул? Не, ну он редко обманывает. Не, ну он и говорил, что будет сложно по ряду причин. А атмосфера слишком нестабильная. Из-за этого есть, я знаю, одно хитрое место, где еще, может быть, могут быть дать приключения. Разгоняйся до 150. И прямо по курсу. Видишь облачко такое, с шапочкой? Шапочки вот есть. Туда. Вот на этот склон дует ветер. Надо понимать, что дует он практически параллельно к репту. В этом месте а лобик склона может работать немножко. Плюс это совпадает с зоной ротора от горы, которая впереди. Склон, который впереди, вот сюда выбрасывает довольно удачно часто энергию. Пока мы довольно ядрено идем вниз, это нормально. Как говорится, грустно, обидно, досадно. Ну ладно. Вот раз. За счет скорости, которая была 200, я... Видите, вылезаю выше склона, проверяю, дают ли хоть какую-то плюшку здесь. Вот на этой вот на ветренной части склона. Дальше параллельно склону ветера. Вот эта часть чуть-чуть доворачивает. И на ней какая-то штучка-дрючка есть. Вопрос, насколько это все грабельно. От слова взять. Айдес, да, как главное что? Главное чувить, где это вот хранится. Но понимаешь, что я, это ты я сейчас выгляжу в твоих глазах очень умным. Мне <свист> это, конечно, очень приятно, но поверь мне, я тоже этому научился не с первого раза. То есть я много раз пробовал. То есть здесь есть фокус в том, что ты получаешь базовые знания от э, книжек всяких там. Ну, ветер дует так. На этот склон должно, значит, дуть. <свист> и э, типа будет... Поток. Но только вот видишь, ветер сейчас по прибору. 40-39 км в час в левый борт. Ну то же самое нам на ветер говорит. Вот. И здесь по хребту ветер дует фактически параллельно этому хребту. Но что-то работает это? Да, но есть вот эти внизу предгорья и так далее и тому подобное. И по опыту я знаю, что здесь очень узкая зона есть. Парение, как правило, в такую погоду. Вот Сюда можно пролетать. Почему так получается? Ну, потому что вот определенным образом внизу рельеф еще расположен. И главное, что есть контрсклон. Вот горка, которая вот прямо по курсу сейчас. За ней образуется ротор. Воздух там падает вниз, потом вверх, потом вниз, потом вверх. То есть существует такая вот как бы волновая структура, mm -hmm. которая вот... Примерно здесь дает отскок вверх. И это исключительно э, опыт, и это причем не всегда. Я, мы же с тобой полетели, я тебе говорил, что может будет, может нет. как С ну динозавром. Да. В это точно не, не прочитаешь. Да. Но зато, если мы здесь выберемся, мы можем дальше в следующую систему, в следующий отскок сходить в сторону Апотра И посмотреть, а вдруг все-таки действительно будет волна образовываться. Чем ближе вечер, тем больше шансов, что волна будет, потому что. Но будет немножко успокаиваться вот эта вот нестабильная атмосфера, которая сейчас еще и кипит вот этими вот дождями. То есть вот эти дожди, осадки, вот эти все вся эта гадость, она волну убивает. Она ее разбивает. В общем, ничего хорошего не получается. Себе. Но мы верим в то, что волна в перспективе будет. Но я сейчас понимаю, почему. Вот столько народу здесь именно летает. Это структура же, горы такие. Ну горы высокие, такие, да, определенные. Видите, мы сколько витков нарезали. Между тем мы добрались уже до облаков, вот видите. А то и выше чуть-чуть Да, выше облака, ну потому что я знаю, что перед вот этой конструкцией как раз есть восходящий поток. И мы сейчас, в принципе, можем ходить вдоль этого облака и лезть вверх. Вот здесь как раз навигация очень помогает, потому что я Картинку вижу, весь свой предыдущий трек, увязываю его... Так, здесь я тоже вижу предыдущий трек, видите? Увязываю свой со своей идеей, что я здесь ожидаю. Ожидаю я здесь волновой отскок, То есть я, мы сейчас с тобой попробуем в волну попасть. И убеждаюсь, что что-то тут есть, что-то здесь нечисто. Вот ты Локи мэн, в один день все. Хорошо вчера бегал, наверное. Да, думал про это. Очень хотел. Очень хотел. Ну вот, смотри, как классно. Вот как можно выше облаков забраться. Ну, ты понимаешь, да, что это уже не динамический восходящий поток ни в твоем разе, не то, что там отразилось от горки а -а -а. и так далее, это уже именно, по сути, волновая структура. Я бы думал, что горка все-таки хорошо. Это есть, кто объясняет. Нет, нет, это, это точно совершенно не горка. Я не знаю, насколько мы сможем подняться выше этой всей конструкции. Потому что волна достаточно неустойчивая. Почему она сегодня неустойчива? Потому что очень сильный поворот ветра идет. Э, то есть шел. То есть по утреннему прогнозу он очень ветер был не сильно удачный для волны. Но ближе к вечеру все будет улучшаться. Вот сейчас, видишь, мы набрали. 2150 метров, в каком-то, можно сказать, магии. Давай я сейчас на камеру чуть поговорю. Ты Не патекес, что мы сейчас с Игурой Воку С его на дикторе. И вкроидом вверх шальпио. Но когда я уже много камер, я начинал посадить. Дебезь, это жемя. Дебеси джемме, ур, мы здесь ничего нетурим, на самом деле, кто нормально нас мог бы удержать. Но я только даваю здесь такую рассказ, как возраст килай вверх, как ледится джемин, как отшалка, вверх, ур, ур, ур, ур, ур, ур, ур, ур, ур, ур, ур, ур, ур, ур, ур, ур, Хилимас вирш дебесу. уже герок, каи, ужлипом вирш дебесу и Ир... только потому, что Игорис все знает, как его пять пирштов. И сказал, что может быть сегодня вот такие вещи. То есть сегодня и отчитывается. красиво. Я буду считать на талисманом. Потому что... Сегодняшний полет был частичный для того, чтобы поставить, что это за прибор. Я полетел... Как всегда, как видите, в шортах, несмотря на то, что в горах снег лежит, ну, потому что было вроде как тепло. И мы взяли волну и уже выбрались на 3 километра. Еще фантастика. Просто. И самое интересное, что вот, смотрите, нам прибор показывает зону осадков. И эта зона осадков, вот она, впереди, где-то там. И нам совершенно по барабану, что там идет дождь, потому что мы выбрались выше облаков, и дождь идет где-то под нами. Вот так можно. Такое, кстати, бывает. Мы часто летаем долго на север. Но это же просто праздник какой-то. Да? Да, ты был достаточно вредным, чтобы им рассказать, что ты волнуешься. Не, я просто сказал, что если кто-то еще хочет, ну и немножко капельку вредным, да. Ну что, погнали, поищем волну впереди. И мы летим уже, снимая на телефон. Проскакиваем над облачностью. Но красиво. Пробиваемся против ветра, будем искать следующую волну. Я примерно знаю, где она может быть. Попробуем. Как красиво радуга бежит по облаку кольцевая. Гала, Глория, я их всегда путаю. Да. Ну и мы как это лезем в ад. Добро пожаловать в ад. Вот здесь или пи даст, или вверх пойдем. А может и вверх не пойдем, и пи даст. Как говорится, очень много вариантов. Там впереди источник. Мы на него идем. Но не факт, что здесь будет дырка, чтобы мы попали, вышли выше облаков. Здесь щели нету, феновые. Оп! Есть. Небольшая щель есть. Вопрос, можем ли мы здесь, как говорится, закрепиться на этом планфарме. Вау! Вау! Вот так, друзья, это выглядит. Вот такой вот облачный капкан мы идем и Вайдерс. Я чувствую его мысли, он абсолютно прав, в мысли, что этот мудак в шортах нас куда-нибудь заведет сейчас. Но я думаю, что он на меня доверяет. И я его вывез, довез до волны. А, опасность этой ситуации... Ты даже, у тебя до слов нету? Ну, Не есть слова. Мне нравится все то, что сейчас Ты происходит. А, все спокойно. Ну, спокойно. Ну, да, спокойно. Просто мы, когда шли ниже, было все непонятно, будет ли здесь подъем. Облака практически смыкаются, друзья. Мы высоту сбросили до 2,5 тысяч. Я прогнозировал, что здесь будет волна. Но одно дело прогнозировать, а другое дело ее точно взять. Ну и not so bad, как говорит Клаус. Оба прибора мне показывают, подсказывают, видите, я, прям, я рисую восьмерочку такую характерную. сейчас без навигации... Это делать можно, вы смотрите на землю, привязываете себя какой-то точке, но вы все прекрасно понимаете, что делать это намного сложнее. Когда ты одно дело привязываешь себя к точке, а другое дело смотришь на экран навигатора и понимаешь, что ты в нужном положении относительно вот этой вот восьмерки. Сейчас можно даже не смотреть уже на облака дальше, а по восьмерке работать, ну я, конечно, утрирую, но... О, на ветер. мечтал ли ты ну, прибор, который мне достался, что будешь летать так? В первый же раз, <laughs> в первом же полете, друзья. Unbelievable. Невероятно. Наша задача подняться сейчас повыше, и мы ее будем активно реализовывать. Скажи, пожалуйста, как тебе магия? Да, вот это я сейчас понимаю, что такое магия. Насколько тяжело там все перед этими склонами, там надо работать, искать все, чтобы хоть что-то выиграть. А здесь вот все спокойненько. вообще Сейчас если чувствую на Боинге, сейчас вот только что вперед кто-то посадил. Да, на боинги? А, ну да, ну, собственно, одно из свойств волны, то что это очень ламинарное такое течение. Я сейчас скорость брошу до 90 км в час. И мы сейчас в принципе вообще можем зависнуть. Скорость ветра нам показывает один прибор 37, а, а Naviter показывает 38. Ну, все mm -hmm. достаточно точно. Эти друзья, какой хороший все-таки. ветер получается, не, не, по, по ветру не врет. Показывает все красиво. Показывает, вот она зона осадка впереди. Вы можете наблюдать. Вот вы наблюдаете, что там, да. Если на такое посмотришь, понимаешь, что где-то там действительно, да, зона осадков. Ой, сейчас мы еще к Пикдебюру, вот к тому облаку дойдем. Вот там ты получишь самые яркие эмоции на сегодняшний день. Мне надо набрать хотя бы три 300 для этого. 5 часов вечера у нас. Я, как видите, разделся до догола. Почти я снял пуховку, не потому что мне жарко, друзья, а потому что у меня попа замерзла. Обычно я летаю у меня подушечка такая специальная, но эту подушечку я в плане раздавал в аренду, убрали. Ну и я что-то с утра думаю, да ладно, вот, ну, не с утра, уже днем. Чуть опаздывали, думаю, песню не буду эту подушку искать, полечу без нее. А без нее попа мерзнет. И я снял пуховку, положил ее под хвост, вот сейчас чувствую, как теплеть начала. Разгоняемся, погнали Друзья, мы набрали немножко высоты за пасиком И попытаемся взять следующую волну у Пильдебюра Возьмешь ручку? Конец зеленого сектора, 180, шпарим Только что Вайда спросил, а где Альпы? Ах, говорит, летим-летим, а Альп нету Ну действительно, Альпы здесь все ниже, чем облака Поэтому большая Альпы у нас находится прямо по курсу. Ну, туда потихонечку двигаемся. Погода бомба. Попробуем сейчас вот эти тарелочки пощупать. Тут начала нужно взять волну на пик дебюре. Ну, теперь смотри, посмотри на пик дебюр, как с него падают облака. Вот. Видишь, как они падают вниз? Пик дебюр, вот эта гора большая. Видишь, как они падают вниз, эти облака? Ты теперь догадываешься, что где-то передела должна быть волна. Мы, кстати, в нее уже вошли. Мы идем к этому облаку прямо по курсу и находимся с левой стороны от него. Представь, что он горка. Вот тебе нужно прям максимально к нему прижаться. Есть, собственно, Сейчас визуальное прям восприятие волны идеальное. Облака текут, спидзабюра падают вниз, проскакивает положение на равновесие воздух, отскакивает вверх и образует вот в этом месте уже волну. То есть вот так вот. Чпунь! Чпунь! И вот в этом чпунь вверх мы сейчас попьем вверх. Оп! 120! Прямо вот вверх! Прям вот так! Гей-гей! Э -э -э! На скорости стой сейчас лети. Я, yeah. Красота! Магия! Магия, друзья! По-другому этим словом не скажешь. Два наших веровных прибора показывает, что творится за бортом. М -м? Ну, я вижу, как зашкаливает вареник, который вообще ушел куда-то. И так даже не очень верится. Тебе что-то не верится во что-то? Да. Ну, нету визуально, нельзя увидеть, как мы взлетаем, хотя мы взлетаем так, как бы не, не имели такого набора возле гор. Ну да. Сейчас приготовься влево вираж делать. Между тем на осреднителе у нас 5,8 метров в секунду. Стрелка вариометра лежит. У тебя с левой стороны прибор показывает. Э, на Оуди я не настраивал еще ничего. Но он тоже, я думаю, рад так полетать. Поехали налево. Слушай, я даже снимать сегодня не собирался. Думал, ну какой-нибудь полетик получится такой унылый. А тут такая юга гу гу Красотища, друзья. Ну, вот, посмотрите, какая то конструкция, и сейчас мы вдоль этой гигу гу гу полетим вверх. У меня все камеры сели, вот это села, десятка села, батарейки сели, шнуры я забыл заправляться, но поэтому я с телефона снимаю, может быть, хвостовая камера будет что-нибудь все показывать, так что лучше, как говорится, когда камеры не работают и есть красивые виды, чем когда камеры работают и красивых видов нету, да? Это uh, uh, право, посадку все пошли, вот блин, ты представляешь, столько летать сегодня, рубиться и пойти на посадку, вот, я даже хотел бы им сказать, что волна, друзья, ну, боюсь, я их обижу, скажи что-нибудь хорошее, как твои, как твои ощущения, ну, вот сейчас реальность ушла совсем уже, Да? я понимаю, что это творится что-то такое, что обычно не творится, ну, есть серемежная правда <смех> в твоих словах. <смех> я, я не знаю, как, как себя с испытываем. Ну просто это воин, симулятор, все спокойно, гариометр, на пределах. Там внизу пик дебюр, на этом пик дебюре свежий снег лежит. Не знаю, видно вам или нет снег. Ну видно. Не знаю, полезем мы или нет исследовать одинокие облака, которые вот справа остались и так далее. Все может быть и все быть может. Элис, того не может быть. Все на свете быть не может. Прям вверх. Магия. Ради этого стоило стараться, да? Теперь это космос. Вот видят, они из международной станции. Ну, они... ну ладно, Здесь это международный. Оставили, но... Завтра мы с тобой возьмем кислород. И полезем выше, там будет точно международная А Сейчас просто ну, какие-то жалкие 4000 метров ни о чем. Если бы я не понимал, как летает самолет, я бы, ну да, но четыре тысячи. Я вообще-то понимаю, что это это есть, да, это есть полет, да. Я думаю, это один из первых Holda N. Который забрался на такую высоту И летает над облаками, друзья Ой, ой-ой Ой-ой, не в ту сторону повернул Разворачиваемся Надо выскочить Да нет, какая дырка, я просто загляделся на прибор Сейчас, раз, выскочили Опять прям, прям вверх Друзья, к нам присоединился еще один коллега вот зачем вам нужны эти все лармы шмармы Потому что трафик. Вот он у нас прямо по курсу. Но сейчас должен точно видеть. Оп. И сейчас наша задача его поснимать красиво. Я уменьшаю скорость. И сейчас попробуем пройдем одним. Не, Не дернет нормально. Оп. Мы с ним разошлись. Оп. И вот мы с тобой пойдем дальше прямо по курсу. Видишь, облака висят. Попробуем там волну следующую взять. Готов? Пускай нос, разгоняйся до 180. Конец зеленого сектора. И погнали вперед. Со снизу характерные облака. О, нолики. Место, где мы до этого волну брали. А ну вот, смотрите, за вот этими всякими облаками дальше. Видите, висит облака за крылом. Вот там мы брали предыдущую волну. Здесь мы хотели взять следующую. Но ее пока нет. Очень красивая. Конструкция сзади стоит. Ну попробуем все-таки вот пробиться еще вот сюда вперед. Может быть там волну возьмем. Забирай ручку. Опять 180. Пройдемся немножко. Наш наверное, навигатор. Сейчас красивые кадры. Показывает, как вы видите, зону осадков. На 2 часа Относительно нашего курса Ну, смотрим Ну, где-то там, да Похоже на то, идет дождь Это сейчас не столь актуально Это будет актуально, когда будут всякие грозы Прочее на соревнованиях Тогда будет более чем актуально Но мне интересно, что я в первый же день полетов на Эту функцию уже на, на Витера освоил Очень хорошо Я доволен Теперь моя приборная панель это просто какой-то праздник, да? Так. Между тем впереди, по идее, должна быть волна. Если ее нет, будем отступать. Ну снизу, если какие грязные озера. Не-не, серпанцион сзади, это обычное какое-то другое озеро. К сожалению, волны нету. Снижаться мы дальше не можем. Давай посмотрим, куда мы можем. Ломануться так, чтобы и самим дальше не испугаться, и в облаках не заблудиться. Но ну вот нам бы перепрыгнуть через облачную конструкцию и рвануть. Слушай, вообще все плохо. Нам сейчас вот-вот сильно надо между облаками, потому что нырять под облака я точно не хочу. Вот вечер перестает быть томном, кстати. Заигрались чуть-чуть мы. Я включу авиагоризонт на всякий случай Там есть дырочка, мы через нее пройдем Но Да, как-то так я рассчитывал, что пойдем или... Мы... А, вот все нормально Заслоняли облака, было непонятно, проскочим мы здесь или нет Все, проскочили Ну и сейчас просто прямо по курсу попробуем Лишь над нами висит какая-то конструкция Выше Вдруг там волна? А если ее там. Ой! А если ее там нету, то мы просто обойдем пик дебюр красиво. И куда-нибудь в сторону дома рванем уже. Приборная панель, работает авиагоризонт. Еще вот этот прибор я могу включить. Тогда будет два авиагоризонта. А то у меня будет не планер, а просто сборище. Сборище приборов. Вот этот прибор дублирует вот эту всю систему. Баттерфляй, потому что, несмотря, что приборов много, блок сенсоров всего лишь один. Вот, и поэтому, вот, заработал второй горизонт. И я использую два горизонта плюс компас. В этом случае можно по компасу отсечь неисправный горизонт и работать по исправному. Если начинает глючить, первым делом, начинаешь по компасу смотреть, все ли работает хорошо. Так, волны у нас нету. Поэтому бери ручку, просто наслаждайся. А Озер, вот... Озеро Серпанцион слева на 11 часов, кстати. Но тебе оно не видно сейчас. Откуда а я, куда я Прямо через... по курсу. Да, сейчас к облаку, которая прямо по курсу. И пойдем, мы же не можем прыгнуть на аэродром через облака. Поэтому мы пойдем через Феновый ущель. Звучит так как. Пойдем через Феновый фен. ущель. Да. Ущель, у нас устанавливаются подъемники да? это, это, это звучит, через феновую щель идем Эх. облака справа видите непроходибельные сейчас повернешь направо поворачивай направо и вдоль облаков пойдем в сторону аэродрома или еще немножко понабираем посмотрим скорость больше 180 по доишь минус да такое облако массивное выросло. Даже непонятно, что нам делать. Ну просто летим пока. Ой, воздух как почистился. Посмотри, какой такие виды красивые. Опустились немножко пониже. Чтобы снять вам буйство энергии, которое идет за пик дебюром. Сейчас это вся кака на уровне нас. Не уверен я, что. Это мое правильное решение, потому что сейчас нас может уже раком, боком, трюком. Так что, мама, не горюйся. Потому что приходить к Пик на уровне вот этой всей хрени неправильно. Надо приходить чуть-чуть повыше. Ой. Но зато сейчас вы можете посмотреть, как красиво с Пик Дебюра падают облака. байдас тоже посмотрит и будет меня уважать еще больше. Да. Тебе вот нравится тебе скажу, что, я об этом что? ну смотри волна ведь опять о, оба прибора орут, кричат смотри магия сейчас я верну вырублю горизонт чтобы иметь хоть на одном приборе среднитель все опять 5 метров в секунду мы можем набирать сколько угодно я хочу тебе просто ручку отдать, чтобы ты полетал вот в этом вот... Да, на восьмерочке полетай. Почувствуй, как кайфово. Как планер. Через лево возьми. Через право. Право. право. Через лево зажует, сбросит сразу. Это бы направо. Сейчас а уже прям приположил. Где? Далеко. А, и над нами планер. Все полезли в волну. Поехали направо. Спокойно, Он под нами, да, над нами, целая тусовка. Ой, смотри, какая там хрень вы вы выросла, какой гриб ядерный. Ой. Сейчас повыше поднимется, будет лучше видно, чуть правее. Видишь, где тот планер летает? Примерно там. И плюс еще у тебя вот с правой стороны облака, оно демаскирует волну. Надо будет через левый разворот опять двигаться. В другую сторону. Ну, может так вот таким курсом сейчас пройтись. Вот тебе ручка. Вот таким таким курсом таким... А потом повернешь налево. Mm -hmm. Смотри, видишь, какая летающая тарелка выросла. Слева 90. Вон. любой грибочек. А а... Грибочек. Я взял ручку. Друзья, всякого видали, но ну, тут еще и птица к нам, к нашей тусовке присоединилась. Вот у кого у кого. А у птицы фларма точно нету. Как она вообще себе здесь чувствует? Высота у нас, чтобы вы понимали, 3400 метров. И вот летает орел. Что он здесь забыл? Зачем ему надо здесь? Ну, затем он здесь охотится. А? Да, планилистов-то тут полно. Вон полдеют. довольно как черти. А вот что орел делает. Держи ручку, летай. Вижу, что ты нервничаешь, когда скорость до 80 падает. Да, да, да, да, да, да, да, да, да. Поехали налево. Итак, друзья, смотрим на наш прибор волшебный. Видим, что осадков у нас нету. Видим, что осадков у нас и так нету. Сейчас будем искать где-нибудь дырочку, чтобы сниться под облака. И, собственно, зайти на посадку. Сейчас еще... Одна вещь, которая я в Айдесу удивлю, это посадка с курсом на, от горы. И вот Будет такая лихая посадочка, постараюсь я ее сделать красиво. Впереди у тебя следующее место, где может быть волна. Подверни левее чуть-чуть. Вот эта облачная стенка, скорее всего, возможно, рядом с ней тоже стоит волна. Просто пройди, пощупай. Скорость 150 так для общего развития, не то что мы там прям парить в нем в ней будем, а так поржать. Потому что уж больно характерная форма облака. Прям прижмись к стеночке. Тебе будет с одной стороны прикольно пролететься, с другой стороны. О, видишь, работает. Набирать не будем, просто пройдись вдоль нее. Я показываю тебе, что вот здесь при большом желании можно было продолжить работу и. Можно было бы набрать высоту. Сбрасывай скорость до 120. Руку клади на голубую ручку на этот, на интерцепторы. Полностью выпускай тормоза. Все. Не с выпущенными тормозами. Куда-нибудь направо. Там, где облаков нету. И, Мария Ивановна ругается, что саси не выпущена. Ах Попробуем. вот ахва, извращенцы. Вот. Ну, кстати.. Чтобы она не орала, два варианта. Первое, выключить мариванну. Я уже так делал. И в итоге я забыл выпустить шасси. Поэтому давай-ка мы выпустим шасси лучше от подальше. Я хоть сниму, как я шасси выпускаю. Давай пока крутись. Вот, друзья, ручка шасси выпуска. Делается такое движение. Раз! Эп. Шасси за бортом. Аэродром сзади нас. Та-ра-да-рам, та т дэ дэ дэ Посадку снимем. Продолжай поэнергичнее. Градусов 30. Облако облако. Хрен. А? Облако облако. Так ты вот если хрен сделаешь 30 градусов, ты в облако и не залезешь. Вон аэродром, видишь? Снижение, друзья, я бы не сказал, что очень сильно. с половиной метра в секунду. Почему интересно? Увеличь скорость до 140. Да. Да, немножечко. Чем быстрее мы летим, тем быстрее мы снижаемся. С тормозами. Так, ну что ж. Все у нас хорошо. Мы в родной долине. Сейчас может немножечко потрясти. Эх, как красиво. Вот я люблю такие краски. После постнестралевские. Воздух прозрачный, видно далеко. наш аэродром. Смотри, как с таким диким перелетом планер какой-то приземлился. Справа, видишь? Вот в конце полосы стоит. А, вот. Да, что-то как-то там не очень. Ладно, давай посмотрим, почему он так сделал. Я взял ручку. Ну, да. ну дальше уже я буду пилотировать. Ну, да. Я покажу тебе, как приземляются. Шасси у нас выпущено. Смотрим. Он так приземлился, потому что ветер на самом деле... Боковой больше, чем северный. чистый 90. То есть, по идее, можно было, конечно, приземляться с э, курсом в сторону горы. Но, боюсь я, будет неправильно. Да, доложился еще один планер. Подождем его. Заодно посмотрим еще раз ветер. Вот эта горка, чем хороша? Тем, что мы можем при желании отвисеться на ней. Повисеть, подождать, пока приземлится кто-то предыдущий. Сарлопатин, Директор, Дамвинг, Норт. Норд. Выпускаю тормоза, потому что мы сейчас высоковато. И наблюдаем, как тот планер заходит. Идет хорошо. Я немножечко увеличиваю дистанцию между третьим и четвертым, потому что немножко высоковато зашел. Здесь нужно быть на уровне вот этих полников. Сейчас нормально. И заход идет на более высокой скорости, чем обычно. То есть не 120, таким не 110, а вот я иду 140-150. Почему? Да потому что вот эта болтанка, которая присутствует, это вот нам все точно, точно не надо. Вот, и все. Рыс. Оп. Выравнивание и повисеть, повисеть, повисеть, повисеть, повисеть, повисеть. повисеть. смеешься? А? А, можно я просто так посмеюсь? Почему? Я просто радуюсь, что мы на земле. Что, тебе было страшно, как Меня мы заходили? было страшно, но, знаешь, все равно радуюсь. Ну, правильно. Это вот приключение, которое вот сейчас вот закончит. Вот сейчас можно уже посмеяться чуть-чуть там. <Boden> ну да. Слушай, ну классно. Попрыгал, но... Хоро ]Conta. Хороший полет получился. Фу. Я доволен. Что я могу сказать по поводу прибора на Витер? Я доволен. Я даже доволен больше, чем <смех> ожидал. Хотел вам что еще показать. 78% заряд батарейки. Вот мы отлетали, не знаю, там сколько, часа 4. Ну, за всеми почти ничего не потратили. Очень хорошо все с батарейки здесь должно быть. Заряжается камера. Наша севшая GoPro 10. Вот Audi. Естественно, можно, чтобы не было расхода энергии, погасить экранчик. Ну, и вот так вот. В общем, у нас еще и Огромный powerbank Отличный полноценный прибор с хорошей видимостью, с хорошим экраном четким. и Не знаю, мне, мне все очень пока нравится. То есть я попробовал минимум. То есть я говорю, с утра сегодня вот, вы видели, как я это, тыкал туда карточку и так далее. С моей нелюбовью к компьютерам. Все заработало прекрасно. И дальше следующая, наверное, серия будет. Я настрою его... Как полагается, уже чисто по планеру, всякие долеты и прочее, прочее. Ну и, наверное, порассказываю вам подробно, как возможность прибора, что там стоит настроить. А, а так, общее первое впечатление. Офигенно. Ты с чего считать талисманом? Потому что. То, uh... the... что полетели проверить, залезли в волну, получили массу удовольствия. В погода, бомба, контент огонь. Да? Ты доволен? Доволен? За прибор огромное спасибо компании Naviter и Артему Лозовому. Очень доволен. Спасибо. До новых встреч. Глубоко уважаемый любители летных видов спорта. Увидимся, в небе.